Сейчас лучками буду заниматься. О. Евгений выпало. Евгений в какое время можно отключать подогрев гнездовия? Ну, пленочек. это, ребята, э, вот смотри, какой подогрев. Вот такой саморегулируемый, как сейчас вот у меня, да? Его можно вообще не отключать. То есть он не мешает. То есть вот пленочный подогрев у меня был раньше, который на Урале, да, я использовал, если помните, да. И я с ним сюда переехал. Вот, была с ним Марокко, особенно здесь. Здесь перепады температур дневные и ночные большие. И он перегревал днем крыльчат, для того, что они испекались. Сам рек такого не, допуск... не допустит, он их не испечет. Поэтому, в принципе, можно не отключать. Но опять же я говорю, то есть до минус 10, в принципе, ну, опять же, какой маточник у вас, да? Вот маточник Макляк 6, э, до минус 10 она обязана сохранять сама. Понимаете, вот подогрев совершенно не обязателен. Даже при более низких температурах. Помните, я вам тоже говорил, если под нище гнездовья подложить, что-нибудь даже это сено, да, там, или какую-нибудь тряпку бросить, то и до минус 20, и до минус 25, главное, чтобы пол не был у него холодный, его там не сквозило, да, она обязана их сохранить. А если она их не сохраняет, вот видели, да, вот, вот она, и на улице тепло, и подогрев все включен, да, а ей вообще пофигу, она их все равно вот, поэтому, вот, от нее 90% все от нее зависит. Вот. Поэтому, когда отключать, решать вам, то есть вот он срочно необходим, мне в другое место, я его отключил и понес туда. Да? Вот, как погода смотрите. То есть, ну, опять же, если он у вас есть, лишний, включили его, да поставили на всякий случай, хуже это не будет. Потому что вот саморегулируемый подогрев, он крыльчат, не пережарит, не перегреет. <coughs> ну, вот, наверное, так. Ответил я на ваш вопрос? Если ответил, поставьте лайк. Вот, а я пойду пока. Значит, не надо здесь два маточника установить. Один, два и пять, два. А из свободных подогревов нет. Сейчас заберу как раз вот в вот этой подогрев.